всем привет вы на канале как заработать в интернете сегодня у меня на обзоре новый проект он только-только стартанул мы заходим одни из самых первых кому это все интересно давайте приступим сейчас к регистрации и если вы будете делать здесь депозиты за свои деньги отвечаете сами я не администратор проекта я не знаю сколько он будет работать я одно лишь только знаю что данный админ Дает заработать абсолютно всем, кто заходит на самом старте. Можете посмотреть по ютубу. Сегодня начались видео обзоры. Он закупил множество реклам у разных блогеров. И в этом проекте можно заработать. Здесь нам при регистрации дают бонус 20 долларов. Более подробно я расписал вот на своем сайте. Старт был Сегодня. Здесь партнерская программа есть на 3 уровня. Первый уровень 9%, второй уровень 5%, третий уровень 4%. Кому это все интересно, давайте приступим к регистрации. Переходим по ссылке в описании. Попадаем на вот такую вот страничку. Нажимаем здесь на ссылку. Переходим на страницу регистрации. Прописываем в первом поле электронную почту. Второе поле прописываем пароль. Третье поле подтверждаем пароль. И четвертое поле придумываем пароль для вывода денег. И нажимаем здесь регистрацию. подаем на вот такую вот страничку. Здесь у нас будет 20 долларов на балансе. И здесь расписаны VIP тарифы, сколько вы будете здесь зарабатывать. Чтобы приобрести VIP уровень номер 1, нам нужно сделать депозит на 10 долларов. Также здесь можно работать без вложений. Копируя свою партнерскую ссылку, вот здесь копируете свою ссылку, раздаете друзьям партнерам, если они здесь будут делать депозиты, вы будете зарабатывать на партнерской программе. Первый уровень 9, второй уровень 5 и третий уровень 4 процента. И здесь, если мы приобретаем уровень номер 1 Ежедневно нам будут давать одну задачу, мы ее выполняем и выводим 1 доллар 83 цента. За месяц, таким образом, если данный проект будет работать месяц, мы заработаем почти 55 долларов. Если мы купим VIP уровень номер 2, нам нужно сделать депозит на 60 долларов. У нас будут уже здесь две задачи. Ежедневно мы с этого сайта сможем выводить 7 долларов 20 центов. Это за одну задачу нам будут платить, а ежедневно мы будем выводить, получается, с 60 долларов, 14 долларов 40 центов. И в месяц, если данный сайт будет работать, 432 доллара мы выведем. Ну и так далее. Чтобы здесь сделать депозит, переходим в мой кабинет. Нажимаем здесь на Research нам высвечивается адрес кошелька на который нам нужно сделать депозит копируем его делаем сюда депозит минимальный депозит 10 долларов нажимаю здесь send и подтвердить транзакцию теперь нам нужно подождать минуту-две чтобы наша транзакция подтвердилась. И нажать здесь кнопочку Submit. Я нажимаю здесь Submit. Немножко подожду пока мой депозит обработается. Также чтобы здесь выводить нам нужно добавить сюда кошелек. Нажимаем вот withdraw method. И добавляем свой кошелек TRC20 на который мы будем выводить деньги. Прописываем сюда кошелек. А сюда прописываем пароль для вывода денег и нажимаем кнопочку ⁇ Submit. Итак, кошелечек мы добавили, переходим на главную. Видим, баланс пополнился, на балансе 30 долларов. Идем вот в VIP-уровне и видим, VIP-уровень номер 1 автоматически у меня приобрелся. Теперь я могу зайти... На домашнюю страницу и выполнить задание нажимаю вот на shop и здесь выполняем задание нажимаем на любую картинку нажимаем здесь submit окей OK. все одно задание в день если мы приобретаем уровень номер один также у компании есть telegram канал служба поддержки и белая книга все на сайте я вот оставил Служба поддержки, официальный телеграм-канал и белая книга. Итак, теперь перехожу на домашнюю страницу. Видим на балансе $1.83. Нажимаю здесь кнопочку Wizdraw. Прописываю здесь $1.83. Здесь пароль для вывода денег. Здесь кошелек, на который мы будем выводить деньги. И нажимаю кнопочку Submit. Итак, вывод средств в обработке перехожу на главную страницу и здесь мы можем посмотреть все наши транзакции вот я сделал депозит на 10 долларов и вот моя транзакция на доллар 83 в обработке открываю свой кошелек смотрим доллар 83 у меня уже на балансе. данный проект он платит кому он интересен все полезные ссылки будут в описании на этом у меня все всем кому понравилось видео ставьте лайки пишите свои комментарии всем желаю хорошего дня и всем пока